всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные помидоры со сливами список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра в пропаренную кипятком банку емкостью полтора литра бросаем 8 горошин черного перца 3 горошины душистого перца 1 лавровый лист разрезаем 3 зубчика чеснока и закладываем помидоры. Чередуем их со сливами. Все плоды должны быть спелыми, но твердыми. Соотношение примерно такое. Две части помидоров и одна часть слив. Заполненные доверху банки заливаем крутым кипятком. Закрываем капроновыми крышками, чтобы плоды не всплывали и оставляем на 10 минут. Через 10 минут воду из банок просто сливаем, она нам не понадобится. А помидоры заливаем второй раз кипятком и снова даем постоять 10 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю, используя мерный стакан. Чтобы объем получился кратный 1 литру, доливаем сколько нужно кипятка. Дальше на каждый литр воды добавляем 25 граммов соли, 60 граммов сахара, размешиваем и даем маринаду закипеть. После закипания вливаем туда 9% уксус из расчета 15 миллилитров на 1 литр воды. Даем повторно закипеть и сразу заливаем наши помидоры, закатываем их, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем так полностью остыть. Вот и все, очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.